Мэр Москвы Сергей Собянин посетил депо электротранспорта Солнцева, где осмотрел сотый поезд метро нового поколения «Москва-2020». Гостями мероприятия стали руководители компаний из сферы транспортного машиностроения.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 Кстати, знаменитые зеленые крокодилы», как принято называть столичные эвакуаторы, очевидно, вскоре сменят марку, ведь немецкий MAN не только остановил отгрузку машины российским клиентам, но даже прекратил поставки запасных частей. Замену европейской технике предложил Горьковский автозавод. Бескапотный Valdai Next грузоподъемностью 4 тонны оснастили соответствующей надстройкой, поэтому грузовик сможет без проблем эвакуировать легковые автомобили-нарушителей.